Победитель определен. Хорошо, что поставил на лид. Итак, а теперь жаркое хины. Приятного аппетита, Лихт. Довольно необычное жаркое от хины. Будто кровавое месиво в миске. Какое же это жаркое на вкус? Но он видите, вроде бы не загад... Да! Может вам чай налить? Что? Откуда вы знаете мое имя? Чай, рубль фон на Сокращенно, не желаете чая? И Рубльт, э, что? Которого хочется опять. Посмотрите на них, говорят, о чем вздумается. С женщинами всегда так. Вот почему я их ненавижу. Какой же ты ребенок, Рори, я тоже женщина, ты помнишь? Кохаку, я не вижу в тебе женщину. Ты горилла. <связь> Чем это вы тут заняты? <связываем> <связываем> Ничего не было! О, подожди, Юмами. Госпожа Юмами, вы не можете вечно убегать. Что происходит, Эма? Госпожа Юмэми на откос отказывается принимать ванну, а я пытаюсь заставить ее. Леш, ты пыталась насильно раздеть меня. Возможно возникло некоторое недопонимание. Внимайте моим словам. Культаксис прощает всех, но куриные крылышки я буду приправлять майонезом. Получайте! Боже! Слышали ли вы когда-нибудь более глупую речь прямо перед суперударом? Остановлю! Стены Иерихона! Обязательно со мной так делать! Вызываю тебя на дуэль! Дуэль? Она последователь Сухары, так что деритесь. Все по правилам. Да что за правила такие? Кто победит, тот и староста. Чё? Я мимо Хироши. Зови меня Хироши. Я преклоняюсь перед тобой. Можно звать тебя Патроном? Но ну, это как-то не вовремя. Что вы здесь забыли в такое время? Как же все таки повезло, что нам попался дух человека. О, вы та самая госпожа с одной ногой. Вся якаши города только о вас и говорят. Значит, это он. Монстр с телом русалки и куда на? Еще и с телом человека. Господи, ужас какой! В Коске. Речь о комплексной плоскости. Вперед 3 и. Направо два. Какое направление? Вперед 3 и. Что это вообще такое? Да что не помнишь комплексные числа? Серьезно? Ты ведь занимаешься наукой. Не стыдно тебе. С ориентированием тут явно большие проблемы. Два шага или два метра? Хоть единицу измерения дайте! Хватит! Я прощаю тебя! А? Чего? Достаточно, я прощаю тебя! Хватит? Правда? Эйта, закрой глаза! Что? Зачем? Просто сделай это! Ладно! Глаза вон! Тот! Думаю, я все же не буду тебя прощать! Вот как! Что? Куда это выходили? Совсем с катушек съехали извращаться! Даже возразить ничего. Зато узнали много нового. Например, как несут яйца. <смех> <смех> вы идиоты! <смех> Сестра учится в этой школе и сказала, что видела тебя. Так что я перевелся немедля. Так он пришел за мной? Почему? Я, Красный Огар, совершил грех. Я пришел за справедливостью, чтобы меня убил мой синий йор Каюкичи. А, точняк! Мне нужно идти! Ага. Каюкичи! До тех пор, пока Мейпл жива, мы все практически непобедимы. Да и победить саму Мейпл весьма и весьма непросто. Пока мы рядом с Мейпл.. Как бессмертно. Кстати, Мейпл, а какая у тебя выносливость? О, точно не скажу, но я знаю, что уже больше тысячи. Интересно, как там справляется новенький? Если что, ему нужно помочь. <сосы> <сосы> <сосы>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 Замечательное выступление, Кайокичи. Мне так завидно. Если бы я был летаврой, ты бы тоже меня ударил. Не скажу ни слова. Ничего себе думаешь, ни единого слова не может разобрать. Вкусно! Да что с ней такое? Такие вкусные! Что за блюдо? Попытки напугать врага, Каалы издают звук. Ге! Жуть! Юкари! Юкари, успокойся! Аримура! Отсади ее. Чего? Аримура, призови белый доспех. Ага. Ну а со мной как бы? Разумеется, тебя перенесут в кабину. Отнесут? Раз такое дело, я готов увидеть их любым способом. Я не упущу ни единой возможности.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 Поймаем его и получим награду. Кажется, <со они <со совсем друг друга не понимают. Просто игнорируйте, госпожа. Но ведь сливы чокола упругие, так что не стоит ее недооценивать. Персики и сливы... Персики и сливы сливаются вместе... Боец Чокола одержала вверх. Uh -huh. О, босс, я победила! А? Мерзавка, что я ты сделала победить. с моей младшей сестрой? Пошли. Господин Матаясов, ладно, мы теперь союзники, так что, может, еще увидимся? Милашка Шиноби. Какая он Он враг! Союзник же! Нет, он враг! С виду чудила и не подумай, что такая старательная. Кто бы говорил? Ты тут главное чудило! Точно! Может, покушаем печеньки, пока мои готовятся? А, только не эти! Почему? Эти я готовила специально для помощника! Их опасно есть! Кажется, я понимаю, почему в кружок никто не хочет. Может, нам просто сдаться и пойти спать? Нет, мы не можем сдаться. К тому же, Арата, ты забываешь нечто очень важное. Нечто важное? Здесь нет туалета. Не беспокойся. Если что, я никому не скажу. И это нам ничем не поможет. Неночка, слушай, перед тем, как идти в бой, ты что-то говорила про мужа, ты не имела в виду? Конечно, нет, я просто шутила. Ясно, а то я уж подумал. Нет, я вру, Как жаль, будет их разрезать напополам. Узрите, прямо посередине. Но это только начало, когда я открою конверт. Издеваешься? Что с деньгами? Тысячин магическим образом перенеслась в мой кошелек. Прекрасно! Разве Расвета не магия! Какая преданность! В это время он обычно бывает в столовой. <клёх> <клёх> Серсей! Какого черта ты тут делаешь? Ой-ой-ой, Сейя! Приветик! Я решил завязать с мечами. Знаешь, они опасные. Если порезаться, то пойдет кровь.